Всем привет! Сегодня я расскажу о мотоджинсах Камине: китайская копия японских мотоджинс. На Ютубе есть три обзора, вернее, два обзора: один на русском, один на японском. Японцы тоже покупают на Алиэкспрессе. Как оказывается, вот, мой будет третьим. Что можно сказать? Джинсы полностью копируют оригинальную модель, но отличие это ткань. То есть здесь ткань не содержит кевлара, как оригинальная, а состоит вот хлопок, полиэстер, спандекс. А в остальном Модель практически один в один. Повторяет оригинал. Ну, еще под сомнением качество встроенной в колени защиты. Вот. То есть тут вроде бы есть какой-то намек на маркировку сертификации европейской. Но она такая невнятная. ЕН что-то там 160 и дальше непонятно то есть вроде бы она есть но вроде бы там непонятно то ли это сделано специально неразборчивое такое то ли реально вот эти штуки они ну не сертифицированные ну, не знаю они как будто просто вот резина есть а, защита вот такого желтого цвета она такая как пластилин который принимает форму если ее нажать она так а, не сразу возвращается в первоначальное положение а вот это ну это просто вот такая, такая упругая толстая резина что-то такое ну наверное тоже подделка под сертифицированную защиту вот а. штаны копирует все копирует фирменный лейбл с которым он идет значит бумагу вот. здесь на этикетке написано якобы это имеет европейский сертификат 16211. но это конечно неправда это обычный стрейч джинсы такие не толстые ну летом зато жарко не будет в остальном сделано все один в один то есть все вышивки швы все сделано как в оригинале видите. токио Значит, у джинсов имеются внутренние карманы по бокам для защиты бедренных суставов при падении Вот такие сетчатые внутри вставлены Такие вот сейчас покажу. Такие вот вставки защитные. Тут даже как бы намека нет на какую-то сертификацию. Они просто похожи на такое. Ну, пористая резина обычная. Как туристический коврик. Что-то такое. Вот. Можно поменять на сертифицированное, так же, как и колени, кстати. Вот. В принципе. Сидят хорошо. Единственная засада у них это с размером. Размер надо брать больше, они маломерят То есть, если я ношу родной мой 48 классический, при росте 176, вес 75, ношу 48 то есть если брать в американском стандарте это 30 джинсы талия 30 у меня 81 сантиметр вот, взял эту же м-ку почитал отзывы там писали что один в один ну нет они на мне очень сильно в обтяжку поэтому нужно мне на 48 нужно элька м-ка у них идет на 46 вот, усы на 46 размер. они на него тоже в общем-то сели притык ну, нормально сели то есть это м 46 л к -ка 48 как то так ну, больше в общем то про них сказать нечего никаких нареканий по пошиву нет легкие джинсы со встроенными карманами для защиты единственно вот есть момент когда вот они так вот торчат то есть вот карман они, вот, они сверху никак не закрываются и просто вот так вот это защита торчит у них есть у каменная модель тоже э, сверху клапан то есть вот тут просто как карман а есть модель сверху клапан он как бы в нахлест идет на нижний карман и там немножко поаккуратнее получается то есть уже при изгибе ноги вставку защитную не видно покупались они за 38 долларов сейчас они тоже 38 долларов стоит у этого продавца на алиэкспрессе Нет. ну не знаю на любителя может быть на жаркие дни когда в толстых штанах не очень удобно, если поставить сертифицированную защиту или вообще ее вытащить и э, надеть сверху нормальные колени. Ну, тогда, в принципе, можно вообще так э, любые джинсы надеть не за такие деньги. Ну, вот так, что есть, то есть. Летом попробуем, посмотрим, понравится, не понравится, по итогам сезона, наверное, сделаю еще один обзорчик. Вот вопросы пишите. На этом всем пока.